Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Рад приветствовать вас на канале Max Capital. У нас целая серия видео по поводу того, что нам делать в мае месяце, поэтому, если не хотите не пропустить новое видео, обязательно регистрируйтесь по ссылке. Ну а мы продолжаем, то есть у нас был видеоролик, что делают умные деньги и почему, и кто такие умные деньги. У нас был ролик, соответственно, проблемы, которые есть в банковском секторе Соединенных Штатов Америки, и кто там большой может упасть и почему. Сегодня хотелось бы поднять тему, связанную с тем, а что же в текущих условиях имеет смысл держать в портфеле, то есть и почему, что называется. Краткое резюме, в двух словах, которые можно провести по итогам этих двух видео, состоит в том, что и казнить нельзя, удерживая ставки на текущих значениях высоких, и помиловать невозможно, то есть смягчить денежно-кредитную политику и включить печатный станок, потому что инфляция еще не поставлена под контроль. Факторы, которые влияют на инфляцию, они из краткосрочных превратились в долгосрочные, то есть меняется заработная плата, меняются ставки по аренде, и это долгосрочный фактор роста инфляции, поэтому смягчить нижнюю кредитную политику не получается. И здесь получается, что я говорил о том, что мы входим в период новой нормальности, назовем это так, то есть много смертных приговоров и выборочно, но одновременно в большом количестве идет помилование. Доверие к финансовым регуляторам, соответственно, снижается. Когда снижается доверие, нужно понимать, что, как я вижу развитие событий, кому-то все равно дадут сдохнуть. Ну, то есть кому-то дадут умереть, это нормальная история, и это неизбежно. Умереть дадут, опять-таки, акционерам региональных банков, умереть дадут тем, кто не использовал параметры риск-менеджмента, умереть дадут, кто злоупотреблял кредитом, левериджем, в погоне за сверхприбылями, в погоне за высокими доходами, за высокими бонусами было сделано очень много косяков, и за это нужно ответить, да, путем банкротства, но при этом нужно понимать, что экономику, скорее всего, поддерживать будут, и здесь я бы сейчас, в настоящий момент, выработал бы следующую стратегию, опять же, с заявлением, что это не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, я ни к чему не призываю, делюсь своим собственным мнением и стараюсь его обосновать. Итак, первое, что нужно включать в инвестиционный портфель в таких случаях, это золото и золото добытчиков. Почему? Потому что, опять же, Сначала будет страшно, и все будет падать в цене, золото в том числе тоже будет снижаться в цене. Но в дальнейшем будут спасать, то есть будут вот эти договор... ну, решения о помиловании. Низкая процентная ставка в на печатный станок. Золото неизбежно на это отреагирует. По движению золота в последнее время мы это как раз таки наблюдаем. Что несмотря на то, что денежно-кредитная политика была жесткая, несмотря на то, что процентные ставки повышали, золото не упало. То есть золото пыталось корректироваться, но при этом его постоянно кто-то серьезно покупал, его кто-то серьезно держал. И причиной тому являются опять-таки последствия второго порядка. То есть умные деньги, в том числе, центральные банки, да, они понимают и осознают, что выход из этой ситуации только снова напечатать деньги еще такая возможность есть до 27-28 года. И поэтому по-хорошему здесь имеет смысл находиться в в сырьевых товарах и находиться в золоте и золотодобытчике. Про золото и золотодобытчиков мы поговорим отдельно в видео в следующем, поэтому призываю подписаться на канал. Там я расскажу про золото, почему и для чего, о его плюсах и минусах еще раз в текущий момент. Но просто понимайте, что вот этот, если у вас сейчас нет золота, лучше, чтобы оно в портфеле непосредственно было и драгоценные металлы. Второе – это природные ресурсы, то есть природа ресурсы нужно понимать, что если глобально можно покупать фонд на сырьевые товары, если у вас нет инфраструктуры для иностранных операций, то в России можно просто алоцировать российский рынок, он в принципе является рынком сырьевых компаний. То есть это компании, производящие нефть, газ, электроэнергию, это компании, производящие металлы, металлы, драгоценные металлы черные. И почему нужно включать? Потому что если будет высокая инфляция, в первую очередь будут расти цены на вот именно... Сначала будут расти цены на природные ресурсы, потом будут расти цены на акции, которые занимаются добычей природных ресурсов. В дальнейшем, по мере контроля над инфляцией, это перенесется в другие плоскости, да, то есть к компаниям, которые используют эти природные ресурсы, потому что сначала для них будут существенные проблемы. Включенный печатный станок, он будет в, в ситуации экономической рецессии, экономического кризиса, в этом случае Прямые производители будут нести прямые убытки, а цены на сырьевые товары будут расти. Поэтому сырьевые компании и сырьевые товары сначала вырастут в цене. Опять же, сначала сырье отреагирует, потом отреагируют акции сырьевиков, компаний, добывающих производящих сырье. И только потом, по мере стабилизации ситуации и ухода каких-то глобальных проблем и того тех, Деньги, которые будут напечатаны, когда они дойдут до реальной экономики, тогда это уже скажется на других компаниях. Поэтому, если вы это понимаете и осознаете, то да, не нужно забывать про кэш, конечно же, потому что все упадут, неплохо имеют золото, золото добытчиков акции, сырьевых компаний или прямые природные ресурсы. Из компаний, которые тоже имеет смысл включать в портфель, это компании, которые производят товары первой необходимости, да, то есть это может быть ритейл-дискаунтеры в России, это могут быть на глобальном рынке компании-производители потребительских товаров, ну то есть какой бы кризис ни происходил, туалетную бумагу покупать надо, зубную пасту покупать надо, шампунь покупать купать надо, да. Кто-то где-то, наверное, уходит из какого-то премиального сегмента в более бюджетный сегмент, но, тем не менее, все равно этим пользуются. Поэтому здесь нужно понимать, что компании, производящие товары первой необходимости, они все вот эти вот риски инфляции, они в себе стерилизовать будут. То есть соответственно они просто будут повышать цены на свои товары на уровень инфляции инфраструктура когда мы говорим про инфраструктуру это телекома электроэнергетика то есть опять-таки от связи от интернета от воды от электричества мало кто отказывается несмотря на рост цен люди могут уменьшить бюджетные траты на другие какие-то вещи на услуги на путешествия, на рестораны но при этом коммунальные платежи непосредственно платить будут Ну и кэш да то есть опять же про кэш я уже неоднократно сказал мы вот в этом видео говорили где инвестируют умные деньги деньги и паркуют сейчас в кэш эквиваленс. В России таким инструментом могут являться биржевой фонд от ВИМ инвестиции, Ликвидность. Здесь вы получаете 7,5%, в любой момент можете продать очень низкие спреды, если ставка соответственно будет расти, потому что фонд ВИМ Ликвидность, чем он занимается? Он совершает, предоставляет деньги в операции репо. То есть, когда вы, допустим, на брокерском счете хотите купить с плечом то брокер вам предоставляет деньги. Брокер сам деньги произвести не может, он, соответственно, приходит на рынок межбанковский и на межбанковском рынке он может получить эти деньги. Он может получить от центрального банка, он может получить от других банков, то есть, так называемые ставки Overnight на одну ночь и предоставить их вам. То есть, вам он при этом перепродает эти деньги, допустим, там, за 15% годовых, за 20% годовых, а сам занимает э, под ставку рефинансирования в районе 7,5%. Вот ВИМ, ликвидность, а он как раз-таки занимается тем, что он предоставляет деньги центральному контрагенту. Вот под 7,5% годовых, преимущество в любой момент можете внести, в любой момент можете забрать, размещены в фонде, защищено, поэтому вот кэш. кэш можно парковать непосредственно здесь. Вот такую структуру я бы предложил сейчас формировать более подробно. То есть это то, что позволяет сейчас сохранить деньги и не угорять очень сильно на падении. При этом... Очень важно в настоящий момент изучать компании а, с фундаментальной точки зрения, как их оценивать, как их включать в портфель, кто из компаний может принести убыток, несмотря на то, что у него могут быть прекрасные финансовые показатели, как распознавать, что компания рисует отчетность. То есть по, по этому поводу мы проводим отдельный бесплатный мастер-класс от Вячеслава, ссылка на данный мастер-класс находится под данным видео, не упустите такую возможность пройти обучение, чтобы понимать, что когда все-таки небо разверзнется и наступит там потоп глобальный, да, компании начнут плыть, что в этот период будут плыть все. И тот, кто выживет, и тот, кто не выживет. И важно, соответственно, делать ставку и включать в портфель, кто может выжить в такой ситуации и в долгосрочном периоде принести значительную прибыль вам, как инвестору. Сегодня мне на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока.